Короче говоря, появился кот. Это был обычный вторник. Я загружал YouTube, но YouTube почему-то не хотел загружаться. Вдруг я услышала столько входной дверь. И я решил посмотреть, кто это стучится. Я открыл первую дверь. Я открыл вторую дверь. Я открыл третью дверь. Наконец открыла четвертую дверь. И это была уже входная. Я посмотрел. Никого не было. Посмотрел вниз. Была записка. Я взял записку и закрыл дверь. Прочитал записку. Написано было, что у меня дома живет кот. Но у меня нету кота. Я смел записку и выкинул ведро. Выкинул ведро. Я вернулся в мою комнату, и на моей кровати лежал кот. Я решил его погладить, а он решил меня покусать. Наверное, он такой агрессивный из-за того, что он голодный. Я взял полную пачку корма у соседа. Я открыл эту пачку. Но вдруг мне кто-то позвонил и отошел. Я вернулся, чтобы отсыпать коту корма. Но он, походу, уже сам себя отсыпал. Я посмотрел, сколько корма. Он почти все съел. Молодец. Я подумал, что я не буду жадничать. И отдал коту корм, который он еще не съел. Ну и кот вернулся на мою кровать. Но он, походу, уже был добрый. Молодец, брат. И его мог погладить. Я решил поспать с моим котом. Я проснулся, а его рядом не было. Ладно. Я снял одеяло. Но вдруг я наступил на лужу. Короче говоря, появился кот. Загляни в комментарии, там я оставлю ссылку на мой ВК. Пиши мне сообщение, добавляй меня в друзья. Пообщаемся. Всем пока-пока.